Огружен за 50 патронов, Артём, у тебя получилось, я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм, Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубит? Конечно, прокатимся с музыкой. Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Не глядись пока. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я посылал радистом раньше. И после войны, ну, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами. Привет. Валония. Привет, Артем! А. Можешь Артём. выбрать что угодно, по вкусу. По гражданским целям старались… Не Упражняюсь тут, как видишь. <соспасы> Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно… Ну вот, сидел я, слушал и не пришлось всяко слушаться. Сибирь молчала вся, а вот остальные… Не очень-то и полезная бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в d 6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Пора собираться в дорогу, Артем. И познакомься с Владимиром. Ну здравствуй, Артем. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились.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 Насилие порождает насилие, и за смерть хватит смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого.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 Отлично, пора и печку растопить. Темный туннель, грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей, и ближайших к нам через Киевскую.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 в этих туннелях всю свою семью потерял и не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то париться? Артём! Артём! Артём! Артём! Давай еще на шатыря. Давай! Очнись, Артём! Очнись! Слава Богу! Он приходит в себя. Убери свет! Ты его слепишь! Артём! все в порядке? Дьявол тебя, Дерин! Ну ты нас и напугал! Что это было? Ты можешь встать на ноги? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Знал, знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Поглядывайте за тылом, ребята. Найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключать понял? 3А на 2D. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри! Похоже, что то такое. в бою. Сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. 3А на 2 Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Похоже, что такое... На пулемет! На пулемет. Ну, хотя бы сдохну в бою. Огонь! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Да! Заработала! Толкнули! Фух. Спасибо тебе, Господи! Как бы, а? Почти достала. Получилось! Не хотел бы я там оказаться! 6 сюда. Это еще что? Черт. Темно как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим что там. Десантируемся. Весь хаос туннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор.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 А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим. Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои! Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Совсем новый скелет обронил Может возьмем с собой, ну на брелки Ульман, хватит балагорить Вернемся домой Будешь зубной щеткой сортира чистить Да, товарищ генерис, Мистичка. так точно А вот и первое задание Артем, ну-ка, пощелкай выключателями Я не пойду. Там, а, темно и б, страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в неё вляпался. Ну, это на счастье. Нет. Это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Что ж, лучшая оборона это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекла. За мной. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Недрей, прорвемся! В стакану самогона за каждого убюре, если доберемся. То... «Боже мой, как бесхозяйственно! Это ж сколько грибов-то тут можно насадить!» делали. Надо же. Шутки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Еще один человек погиб, чтобы помочь мне. Как мне отплатить умершу за их подвиги?